С неба падают ушинки, это мухи нет снежинки, Подставляй свою ладошку, мы поймаем эту крошку, Посмотри внимательно, как она блистательна. Каждая вторая будет они такая. Пишет зубчики, палочки как лучики, остренькие караешки, Прицепились к варежке. Зимняя красавица, Всем снежинка нравится, на рукавички, Полужатся водички та да да да да да да да да да да да да да Снежинка, бывшая дождинка, а зимой на небесах происходят чудеса, словно перья для перинки, с неба падают снежинки, хрупкие и нежные стайки белоснежные. С неба падают пушинки, это мухи? Нет, снежинки, подставляй свою ладушку, мы поймаем эту крошку.